Многие жалуются на различные страхи, тревоги, беспокойства, как за себя и за своих ближних. И возникает практически перед каждым вопрос, а как решить эту проблему? Каждый находит ответ на этот вопрос свой. Кто идет к психологу, кто-то обращается даже к экстрасенсам, кто-то идет к Богу в церковь. Конечно, Правы те, которые идут к Богу, в храм. Потому что, как бы мнения у нас на проблему не были, истина – это святое Евангелие. А в Евангелии Господь говорит, «Без меня не можете творить ничего». Это пятый стих 15 главы Евангелия от Иоанна. Поэтому самое верное решение – идти к Богу, в храм. Но даже верующие люди говорят, что даже несмотря на то, что они молятся, ходят в храм, даже исповедуются, причащаются, все равно страхи не уходят. Что же делать? Вот попробуем разобраться. Наш разговор построен на учении святых отцов православной церкви. Я постараюсь изложить по пунктам, что надо делать, но... Нужно иметь в виду, что деление на пункты здесь очень условное. Все, что я сейчас буду говорить, нужно выполнять одновременно, чтобы что-то получилось. Итак, все наши тревоги, братья и сестры, страхи, волнения имеют под собой духовные причины. Да? То есть это духовные проблемы. И решить их можно только если выстроить правильную духовную жизнь. Сразу возникает вопрос. А как ее выставить? Святые отцы говорят, что в первую очередь мы должны иметь твердую веру в Бога и упование на Бога. То есть мы должны верить, что все в этом мире сотворено всемогущим Господом. Господь сотворил мир гармонично. Адам и Ева Жили в раю, напомню, что рай это находился на земле, то есть рай это был сад, в, полном, в полной гармонии с Творцом и с окружающей природой. Но человек, Адам, и в том числе Ева, были наделены свободной волей. У них был только один запрет, данный Богом, в знак того, чтобы они могли показать свою любовь. Не есть плода с дерева познания добра и зла. Но Адам и Ева по ночи дьявола нарушили запрет Творца по своей свободной воле. Так в мире нарушилась гармония. Так человек, совершив грех, то есть нарушив запрет Божий, оттал от Бога. И поэтому возникло препятствие уже общения с Богом. Того свободного общения, которое было. И в мир... Вошли войны, эпидемии, болезни, ссоры, обиды. Все это последствия греха человеческого. То есть Бог греха не творил. Бог не творил зло человека для человека. Зло вошло в мир по свободной воле человека вследствие его грехопадения. То есть нарушение воли Божьей. И поэтому обвинять Бога, говорить за что, вот Почему все происходит, уже мы не можем. То есть это результат грехопадения. Но Бог не оставил человека совсем, даже изгнав его из рая, райского сада. Он пообещал ему послать своего сына, спасителя, для того, чтобы избавить его от греха. И Господь Иисус Христос действительно приходил на землю, принял за нас крестные страдания, то есть пострадал, напомнив нам заповеди, Божие, вознесся на небеса и тем самым снова дал нам шанс обрести после нашей земной жизни Царствие Небесное. А земная жизнь дана человеку как приуготовление к Царству Небесному. Если человек сейчас по своей свободной воле несет свой крест, то есть принимает те жизненные обстоятельства, которые поставил его Господь для спасения его души, следует заповедям Божьим, терпит скорби смиренно, то Господь помогает ему в этой жизни и также обязательно помогает вести в Царствие Небесное. Вот то, что мы должны в первую очередь уяснить. То есть нам дана жизнь, мы помещены в определенные жизненные обстоятельства, терпим скорби для спасения нашей души. И если мы идем за Христом, то есть живем по заповедям, то все претерпим и обязательно обретем Царствие Небесное. То есть конечную цель нашего земного существования. Это воскресение из мертвых, обретение Царствия Небесного. И Бог в нашей жизни должен действительно присутствовать не как какой-то миф, как какое-то сказание, а как действительно реально существующий Бог. И Пресвятая Богородица, Святые Угодники и Ангелы – это не... Какие-то персонажи библейской мифологии, как, к сожалению, сейчас можно даже прочитать в школьных учебниках, а действительно, Пресвятая Богородица, Божья Матерь, которая жила на земле, родила Сына Божия, ангелы, которые действительно существуют, святые угодники, которые реально жили на земле, тоже терпели скорби, выполняли заповеди Божии и обрели благодать у Бога за свою богодную жизнь. И теперь действительно они живы в Царстве Небесном, молятся за нас и помогают нам. И если ну, для того, чтобы вот так верить, конечно, нужно проделать работу над собой. А как? Опять возникает вопрос. Здесь нужна, дальше говорят, святые отцы, молитва. То есть молитва – это разговор Бог, с Богом. То есть, чтобы обрести такую веру и твердое основание, мы должны просить об этом у Бога должны молиться Богу, поверяя Ему и Божьей Матери, и святым и ангелам, как заступникам, <coughs> свои нужды, свои тревоги, свои печали. То есть мы должны разговаривать с Богом. Не просто молиться, лишь бы помолился, а именно разговаривать с живым Творцом, с настоящей Божьей Матерью. Разговаривать можно своими словами, от души. Можно использовать молитвы, которые... Есть у нас в православных молитвословах. При этом, если вы хотите воспользоваться молитвословом, в молитвослове есть много молитв. И вы ищите ту молитву, к которой потянется ваша душа. Ведь иногда бывает так, что вот молишься, эта молитва так трогает душу, что тут же сразу понимаешь, что нет горя, нет тревог. Вот и молитесь такими молитвами. Она у каждого может быть своя. Святые отцы рекомендуют молиться всегда, то есть пребывать в Боге всегда, используя Иисусову молитву. Рекомендуется чтение псалтири. Очень полезная вещь, знаю, многие читают. Даже если не все псалмы, удивительные песнопения царя Давида, которые шли у него из сердца, и поэтому имеют такую силу, даже если эти псалмы не сразу будут и понятны, все равно... Если мы их читаем, то обретаем огромную благодать. Как пример можно вспомнить случай с Михаилом Девятаевым. У нас был эфир, который вышел к 9 мая 2021 года. Речь шла о том, как советский летчик Михаил Девятаев в годы Великой Отечественной войны попал в плен. Немцы отвезли его на тот остров, с которого вообще пленники уже не возвращаются. И тут в 1944 году в, февраль, в февральском номер газеты люди прочитали потрясающую новость. Михаилу Девитаеву и еще нескольким пленникам удалось угнать немецкий самолет. Совсем новый немецкий самолет и улететь на нем с этого острова, откуда, как говорилось, не возвращаются. И все удивлялись, как это могло произойти, ибо время было советское, безбожное, и летчик не мог рассказать истинную правду. Но потом стало известно, что Михаилу Девятаеву помог сам архангел Михаил, а помог ему, потому что его родители, как только он ушел на фронт, непрестанно молились за своего сына. Вот вам наглядный пример, который произошел практически в наши дни. Как вот, по молитвам родителей был спасен сын их самым чудесным и непостижимым для человеческого ума способом. Это актуально сейчас, когда идет специальная военная операция, когда наши сыновья, мужья, братья, отцы воюют на фронте за родину. И, конечно же, мы все тревожимся и вот думаем, а как помочь нашим близким на фронте, как их спасти. Вот наглядный пример того, как их спасти. Это встать на самую искреннюю молитву, как родители Михаила Делитаева. И тогда все получится. Я сейчас хочу обратиться к тем, чьи близкие находятся на фронте. Вот сейчас, в данный момент, вы начав молиться, и поймете, что такое настоящая искренняя молитва в которых выразится вся ваша душевная боль, тревога за близких и одновременно вера, упование и надежда на Бога, что с ними все будет хорошо. Что касается всех остальных, то в жизни каждого бывают те или иные моменты, когда особенно тревожно на душе мы попадаем в особенно печальные обстоятельства. Вот тогда уловите этот момент и попробуйте от души начать искренне молиться со всем упованием. И тогда вся сладость молитвы откроется перед вами. Но молитва должна быть не только домашней, но и церковной, Потому что мы знаем, да, Господь говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Святые отцы сравнивают церковь с большим лайнером, кораблем, который плывет по волнам и не тонет, потому что он очень большой. А наша, если мы молимся сами, безусловно, мы должны сами молиться одни, да? но все равно, если без церковной молитвы, наши, мы как бы находимся в маленькой лодке посреди житейского моря. Поэтому церковная молитва, посещение храма тоже должна быть. И, конечно же, необходимо участвовать в таинствах, в таинствах покаяния и причащения в этих таинствах Господь укрепляет нас, вот, укрепляет нас веру и подает вот такие силы на такую молитву. Что же такое таинство покаяния? Таинство покаяния – это исповедь. Мы должны искренне каяться в наших грехах, так как наша жизнь все-таки духовный, мы в тех или иных обстоятельствах по духовным причинам, значит, нам нужно формировать православный взгляд, христианский взгляд на мир. А начинается это все с покаяния в грехах и с последующим, с последующим таинством причастия, в которых, вкушая истинное тело и кровь Христа под видом хлеба и вина, в таинстве причастия, мы соединяемся с Господом, Господь нам подает силы, терпеть все наши скорби и бороться с нашими грехами. И, при этом, и потом у нас вот скоро, да, каждый почувствуете как Бог входит в вашу жизнь, и ваша духовная жизнь, как говорят духовные отцы, встает на правильные духовные рельсы, начинает формироваться правильный, православный, христианский взгляд на жизнь. Как же изменяется взгляд на жизнь для тех, кто вот начал правильную духовную жизнь с Богом в церкви? Ну, ни для кого не секрет, что вот в ходе военной спецоперации уже погибло очень много молодых солдат. Конечно, для их родителей, если они верующие люди, это скорбь, естественная скорбь, но она будет уже совсем другой, чем скорбь которые испытывают родители неверующие. Верующие родители знают, что жизнь дается человеку для приготовления к Царству Небесному, а их сын положил свою жизнь за Родину, то есть за други свои. А как сказал Господь, нет больше той любви, чем если кто положит жизнь за други свои, положит душу за други свои. То есть их сын уже в Царстве Небесном. И уже обрел благодать у Бога, и придет время, как это будет всеобщее воскресение из мертвых, и все соединятся. Потому что в символе веры, как мы читаем, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Что значит чаю? Ожидаю, надеюсь, верю в воскресение мертвых. Как Христос воскрес, так и каждый человек воскреснет. И эта скорбь уже, конечно, от... Разлуки, временные разлуки с сыном, будет именно как временная скорбь. Ну а соответственно для родителей неверующих, для которых реально только эта земная жизнь, скорбь будет как будет очень тяжелый, как невозвратная потеря, безнадежная потеря сына. Это совершенно разные скорби. И еще очень многие взгляды начнут в связи с исповедью и причастием меняться. Далее, конечно, необходимо читать и изучать Евангелие, Слово Божие. Слушать внимательно, что говорит священник на проповеди. Изучать Евангелие, читая святых отцов или посещая соответствующие воскресные школы. Но очень внимательно и с молитвой тоже, конечно, читать Евангелие и постепенно, как жить, станет понятно. Ну и и, конечно же, все это нужно делать, совершая дела милосердия. Потому что в наше время мы все нуждаемся в поддержке друг друга. И искренне совершая дела милосердия, при этом следя за своим сердцем, чтобы не было признаков тщеславия. То есть здесь очень нужно, когда совершаем дела милосердия, смотреть за своим сердцем, чтобы мы все действительно их делали для Бога не приписывая каких-то заслуг себе. И вот в совокупности с делами милосердия, вот и вся вот эта духовная если мы будем духовную жизнь вот такую вести, то в нашей жизни все будет получаться. Конечно, не сразу. Конечно, мы должны понимать, что это труд. И наш личный труд. И наши грехи, страхования, они могут периодически возвращаться. Поэтому мы должны быть очень внимательны к себе и каждый раз исповедовать все наши страхи, тревоги, волнения и прочие грехи в надежде на то, с уверенностью даже, то, что Господь нам простит еще и еще и еще раз, лишь бы мы были искренни. Особенно трудно дается исповедь, и особенно женщинам, которые думают, как это я приду к чужому дяденьке, к чужому мужчине, буду рассказывать, все свои тайны. Это стыдно. В то же время женщины не боятся поделиться своими тайнами и душевными переживаниями с подружками, которые могут, да и не только могут, но чаще всего и делают, да, то есть рассказывают другим подружкам, и скоро получается, что по секрету всему свету, то есть о ваших тайнах знают уже чуть ли не весь город. Вот это как раз делать не стоит, это не полезно. А вот священник давал обед. И все, что вы ему скажете, останется только между ним и вами. Потому что тайну исповедения священник не может нарушить. Иначе сам получит наказание от Бога. Это священники знают, этого не делают. Кроме того, побеседовать с священником будет очень полезно. Потому что священник даст еще правильный духовный совет, как правильно начать духовную жизнь. На основании святых отцов учения Русской Православной Церкви. На основании Евангелия. То есть вы не просто ему поделитесь, а еще получите духовную помощь. Ну Теперь к вопросу, как найти священников. Ведь священники тоже люди, и тоже своим характером. И, может быть, не с каждым священником можно завести доверительный разговор. Одни могут с одним, другие с другим. Ну Все люди. Но здесь как вы можно дать совет? Ну, для того, чтобы найти священника, с которым можно, к которому можно обратиться, зайдите в храм, поговорите с служительницами. Они вам подскажут, кто из священников проводит такие беседы. Можно поговорить с прихожанами, которые посещают данный храм. Они скажут свои впечатления о священнике. Хотя бы здесь я бы тоже относилась бы к этому с осторожностью. Не, не бойтесь, придите к священнику на разговор предварительно с ним договорившись, потому что первый исповедь, первый разговор лучше сделать в спокойной обстановке, а не во время службы, когда время все-таки у батюшки ограничено, и исповедь может быть не такой, какой бы вам хотелось. Поговорите со священником. Ну, если вдруг разговор не пойдет, вы всегда сможете найти другого. Но я думаю, что чаще всего общий язык со священником вы найдете, потому что батюшка знает, как обращаться с прихожанином. И я думаю, что у вас все получится. И он поможет вам начать духовную жизнь, и постепенно все будет. Теперь к вопросу о том, вот стоит ли, нужно ли искать помощи у психолога. Ну, я не против профессии психолога как таковой. И в некоторых случаях даже сами священники советуют обращаться к психологам. Но однако же нужно, чтобы найти грамотного психолога, который вам поможет. И все-таки хочу напомнить, опять же, слава Господа, без меня не можете творить ничьи то есть ничего. Все-таки без Бога, без храма, без участия в церковных таинств помощь психолога будет все равно не полезной. А вот если грамотный психолог вам, верующий психолог, поможет в вашей проблеме при необходимости, то это неплохо. Но опять это частный случай. Дело в том, что психолог говорит с точки зрения психологической науки, то есть с точки зрения того, чему его учили, и на основании своего мнения, своего личного опыта. А верен этот личный опыт или не верен, это уже другой вопрос. А вот в церкви духовную помощь вам окажет точно правильно, потому что в нашей православной церкви есть истина. А истина есть истина всегда. А вот к экстрасенсам, гадалкам, магам, которые обещают быстрый и скорый результат без ваших усилий, обращаться совсем не стоит. И дело даже не только не столько в том, что вам придется за это заплатить, потому что ни экстрасенсы, ни гадалки, ни маги бесплатно не помогают. А дело в том, что силы это они делают силой бесовской и могут повредить вашей душе. Поэтому ничего нельзя делать просто так без труда. Поэтому никаких экстрасенсов, гадалок быть в жизни не могло. Не должно у вас. Церковь и только церковь. спасительные таинство, вера в Бога, то, что я вам о чем говорила. Ну и теперь обращаюсь к тем, которые, может быть, скептически отнесутся к моим словам, которые говорят, а мы в Бога не верим, а мы атеисты, все это глупости. А тревоги и страхи испытывают такие же в этой жизни, как и все я. Ну, я только единственный даю совет. А вы попробуйте. Ведь ничего вам плохого не будет. Попробовать вести духовную жизнь и посмотреть, что будет. Как это сейчас называется, лайфхак. Вот. И тогда увидите, что у вас все получится. Тоже справиться с тревогами и страхами. Ну вот, дорогие братья и сестры, все, вот все, что у меня. Хотелось бы вам по этому поводу рассказать. Дай Бог вам мира в душе, чтобы все у вас было хорошо. Хранить всех Господь.